Маша Вэй, известный бьюти-блогер, рекомендует для зимы легкие цветочные ароматы. Такой парфюм напоминает о весне, подчеркивает женственности, дарит гармонию в морозные дни. А какие композиции согревают душу вам, дорогие поклонники Фаберлик и новички проекта Фаберлик Онлайн? Хотите получить два аромата из серии beauty box совершенно бесплатно в подарок? Тогда скорее регистрируйтесь. Это акция для всех, кто зарегистрирован, неважно когда, но еще не успел сделать ни одного заказа, кроме пробного. Какие ароматы получите в подарок? Выбор за вами. И выбрать есть из чего. Фруктово-гурманский аромат «Бум bon погружает в волшебную атмосферу, царящую на неделе моды в Париже. Яркие ноты ежевики, лесной земляники и клубники превращают его в стильный аксессуар, о котором мечтает любая модница. Композиция украшена цветочными акцентами ванильной орхидеи и тиаре, которые находятся на пике популярности. Добавляют образу изыскности и шарма. Пудровый аромат «Сорбет Джули» тоже не оставит вас равнодушной. Нежные цветочные мотивы фиалки и магнолии создают летнее беззаботное настроение. Ноты ягод и грушевого мороженого добавляют композиции свежести, приятно тая на коже». Фруктово-цветочный аромат бон bon bon – это вкусный фруктовый микс из нот мандарина, малины и банана, приправленных с сахарной пудрой для тех, кто обожает десерты и сладкие тортики. Аппетитные кондитерские нотки сменяются в воздушной нежностью лепестков фрезии и лилии. Парфюмерная вода «Бель Энч» имеет тонкий цветочный аромат. Белоснежный букет самых красивых цветов фландыша, магнолии, крокуса и черешневого цвета – самое воплощение нежности, воздушной легкости и чистоты. Яркие штрихи ягод, клюквы и красной смородины добавляют аромату юного задора и переносят в атмосферу веселья, царящего на катке в заснежном парке. Ноты амбры, кедра и кашемирового дерева согревают теплыми объятиями, в которых так уютно в морозную погоду. Как же заполучить два из этих аромата совершенно бесплатно? Есть три условия. Первое условие – быть зарегистрированным в компании Фаберлик и не иметь оплаченных заказов за исключением пробного. Второе условие: до 21 января оплатить заказ на сумму от 1299 рублей и получить в этом же заказе один аромат бесплатно. В валютах других стран это 1365 сомов для Киргизии, 389 гривен для Украины, 6499 тенге для Казахстана, 389 лей для Молдовы или 37 рублей для Беларуси. Все эти суммы указаны в ценах каталога, для вас они будут ниже на 20 И третье условие: 22 января по 11 февраля получить второй аромат бесплатно вместе с очередным заказом на минимальную сумму своей страны но самое приятное что выполнив эти условия акции новичка которая является первым шагом большой стартовой программы вы сможете продолжить в ней участие и в следующих восьми каталогов покупать наборы хитов faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90 международный интернет проект faberlic online желает вам приятных а самое главное Выгодных покупок